Привет, друзья. Так, у нас сегодня папа с Динарой уехали на рынок. Зачем уехали, Амина? Лопату купить. Ну да, тебе лопату, я Дарине лопату, а речу купить. М -м -м. Лыжи. Лыжи. Да. Сейчас они приедут. О, ты куда в порошок палец засунула? Смотри-ка что. Еще, утик, а еще и в рот. Но конечно, оно же вкусное. Нельзя это трогать. Нельзя маленьким трогать. Это непослушная ты. Где А я тем временем сварила суп щи. О, мясо варила я, наверное, часа два, если не больше, может три. Мясо прям хорошо разварилось. У меня девочки поели, от кости убрала и э, боньки унесем. Смотрите, аппетитные щи, а запах обалденный. Вкусняха. Я сказала, борщ не буду варить, сегодня щи. Вот так вот, друзья. Включите свет, пожалуйста. <свист> <свист> Офигеть, слышали. Приехали. Слышали. Ой, дай дай дай. Да, <свист> <Лопатка. свист> это, это, это скотч. Лопатка. Ага. Это Да, а да. Я да. Я... Вот как делить будут теперь, папа? Надо было сразу раз. Папа сделает. Подождите. Давай, -то, давай. У тебя-то лыжи-то а -а -а -а. Школу а -а -а -а. можно динара носить, да? Ты, не... Ты купишь палки? Палки-то палки не есть. надо Палки-то есть у нас Но да, ну, тебе в садик-то не надо палки? Подождите. Да, а, Ох, лопатные Пусть души Тебе <свеч> <свеч> <свеч> <Все свеч> да. лопата Тебе лопата Yeah. Yeah. <реш> Даринка шов к полу Не поняла, что большая Мас была, маленькая Мать, <реш> ты то yeah. да? Давай. Давай О, такие маленькие, как раз тебе Тебе <реш> лучше не <Но. реш> мы <реш> купили ну, Мы же договорились, а тебе еще в садик рано лыжу носить а, точно. Да. Тебе лопата. Ещё сапати. Да. Так, да не закрывать все равно. Давай. Сейчас раз это согреется. Да. Померишь заново. Они а. тёплые. Да. Что с роботниклини нам сделали? Все. Да. И еще какая-то да. штука. Ага. Кинало столы, а теперь лопата. Это Туда тебе. Нет, не нужно. Они в Кужинер не ездят, да? Что, деревянные не захотела, да? А такие деревянные. Маленькие. А, ты, а деревянные еще такие были, все, большие. Охотничьи. Охотничьи. Широкие. Все, сейчас у меня весь снег там в огороде перекидает. Да, туда. сейчас пойдем работать. Суп кушайте еще, отогрейте суп. Мы будем помотать. Да. Вам, ну, папа моршовке. Выходим, моршовке Мам, еде, Мы вам будем помотать. Да, конечно. Папа же специально вам купил, чтобы вы нам помогали. Одинара а кататься будет на лыжах. А, -а, -а. Да. И тварь. Да. что я купил, Что купим еще? Выше Школьных-то у нас три пары, да, или четыре? Туда я а на балкон тут, вот... ш... тут только две. Тут только две. Четыре, значит, еще на балконе две вроде. Да. Школа у нас есть. Он тебе в первый класс пойдет в этих лыжах еще кататься. -то. Держись крепко. Папа. Я могу сладкий размяклась все. Ну все, лопатники. Лопатники. Сейчас папа согреется с Динарой. И в огород она больно убираться, хочет снегом работать. Как раз ей играть пойдет. Да. Да. Да, ей Куда ей большую? Вот, видишь, играет туда уже. У нас садики есть, если что, ей еще... Амина... Амина... Ту старенькую-то принесем в садика, да, потом? Да. Или эту будешь таскать туда-сюда? домой. Да. Не оставишь садики-то. Нет. С собой будешь таскать все. Да. Ну ладно. потом папа выправить. Да, ты помогала папе-то выбирать? Там... Ну нет. Почему? Потому что я, я... я... я... Просто... видела, как... помнишь, что вот, вот, как... я тут на была такая же коробка, и там нашли, <соценно> <Колод�, соценно> там и футбастил еще там и <соценно> <соценно> Я видела уже, я там тоже видела такие. <соценно> да? И утку из ТикТока. <соценно> <соценно> и пупы. Пупырь, пупырь, пупырь. Мама. А, да. вот тебе сказали, папа купит лыжи, купил папа. Да. Видишь, какой папа молодец. А, а нас, это вот это наш один. Это, да. это покупатель Это не покупатель, это покупатели вы, вы выбрали. сейчас покупатель, потом Это продавец. Это продавец, да. Вот. Вот, вот эти лыжи, говорит, хорошие. Да. Потом он говорит, я вот эти да? Ну они как раз тебе. Они мне бывают, все еще тут, тут. Да. А -а -а. Ладно, все, да. А -а -а. Че, Динара? А -а -а. Че, как? Нормально? Нормально, да, падаю, <laughs> да, падаю верь. Иди, большой работяга. Дарина Вы соседу и купили Ага Эти ветки понатыкали, чтобы, наверное, видно было Тропинку Вон Боня бегает Амина, туда не иди, Амина! Половина нет Нарина, пошли за мной Пошли, да, да Ага. Кто там? Боня, да, Боня? Нет, она не там, она впереди пошли. Трасса, смотри, елки здесь стоят. Да? Ветки. в снег залезла не чая нормалька все вкусный снег давай все все пошли туда пойдем пошли иди Яги наши работают. А? Пошли, что а? У -у -у. делать? Пошли, что да. Лавина. Нет, сейчас, сейчас, нет, сейчас Динарка все. У, -у, У Динара. Нет, нет, а ага. уберем. Бонька-то ну мешает работать. Все с лопатами. А У меня забрала один а, а, а мама снимает. А Бонька играет. Да, с вами хочет играть? Да, некогда. Молодцы. А потом а домой придет. Кто... А таин, Да. А у тебя какая подружка-то появилась, Амина? Э -э -э, Таша и Маса. Нет, дома-то по телефону разговариваешь. Какая подружка-то? Как зовут ее? Алиса Алиса зовут. Да. Ой, она, она хорошая подружка. Да. да. Нравится тебе? У меня есть а ты придешь домой, будешь с ней опять разговаривать? Мама. Да, ну ладно. А у вас хорошая Алиса, да? Добрая, да, Алиса, у вас подружка ваша. У тебя добрая, да? Какой ты другой папа забрал уже. А ты будешь отдыхать? Отдохни чуть, чуть. Ой, Дарина, Дарина. Ну, Даренке нравится эта лопатка. Вс ⁇ лица. Ой! Аминке <салю> а прям в башке прилетела. Уйдите, уйдите, лавина! Динара, уйди, уйди, уйди. Все. Не трогай, не трогай, не, не. не надо, Динар. Попала, да? Она прям там стояла и прям по голове. Не увидела она. Она виновата, видишь? Папа, наверное, не увидел. Вс, вс, нету. Вс, Нет. вс. Ну и что, тут сохладка? Вс, я убрала. Вс. Надо ты... Динар, лопатку сломаешь. Ты что? Дай все, не надо там больше. Папа сделает там. Ага, мне Смотрите, козы прибежали. Манька. И Белка. И Бонька. там есть. Не надо, не поднимай тяжелое она Амина, Динара. Смотри, бодается. Маня. А, папа, начисти. Давай я почищу тоже. Давай. Сейчас солому в лисян А, а что а, -а Jam own. Недавно, да? А-а-а! Манька бодает Боньку. бежишь? Так, побежать любят, так прям кошмар. Это терминатор, белка-то у нас. И Манька тоже терминатор стала. Патай. Ручками Ручками поглазь а? на, держи а, На На На, на держи Мам, <с <с Папа. наелась? Да. Папа, дай, дай мне. Да. Она умная девочка. Нафига. Ходим теперь вокруг сараек. Бонька пошла напрямую. К себе косточку унесла. <смех> так и лежи теперь <смех> Давай, давай Показывай О, бандитка будет зла